Живая союз тут летает надо много визажи. Много крови, крови, крови, куски, блоди, пора мной. Эти собы сейчас формились, и сыграл мой гойл. Сейчас официально руки.